партнера компании Reflame разбавлю а, рассказы о бизнесе онлайн нашими любимыми методами работы в офлайн. А, я начну с того, что пришла в компанию продукт, а, конкретно кремы наши. В бизнес я пришла далеко не сразу. Много усилий приложили мои спонсоры для того, чтобы я пришла в бизнес. И когда я начала уже приглашать людей к себе в структуру, я еще долго-долго совмещала со своей основной работой, как я ее называла тогда, работой на чужого дядю, скажем так. Вот. И вот только на 15% я решилась, о чем не жалею, конечно же, и жалею только о том, что не сделала этого раньше. Когда я закрыла звание директор, у меня передо мной стояли две задачи. Во-первых, мы работали в одном офисе с нашим спонсором Мариной Гончевой, у нас было много директоров в одном офисе. И мне уже хотелось расправить крылья и уйти в самостоятельный какой-то полет. А, Во-вторых, я реально понимала, что у меня очень маленькая персональная группа в Саратове. Я работала, я не знаю, во всех наверное, районах нашей области. Вот, я даже до сих пор удивляюсь, как, как это я могла. сколько велика была мотивация закрыть... 15% за три месяца открыть звание старшего менеджера, и поэтому, наверное, вот такая безумная, безумная поездка, да, сегодня в Дзергачи, завтра в Орск, там, там Робное ездили еще, Питерка, вот, и поэтому хотелось уже осесть, какой-то оседлой жизни захотелось. И, ну, видно, вселенная как бы ответила на это, я, у меня появились две девочки из поселка Солнечный. Для меня поселок Солнечный тогда тоже был как дергачи, наверное, я никогда там не была. И э, мы поехали туда работать с одним единственным моим менеджером в Саратове на тот момент, с Бороздиной, она на тот момент была 9%. Начинали мы вот просто с планшетов анкетирование, соц. Опрос, узнавать, кто тут любит Арифлейн, кто нам нужен, потом мы начали снимать угол, я это называю, потом оставили промо-остойку в торговом центре, потом маленький офис у нас был, мы открыли стол, поскольку мы понимали, что мы должны общаться со своими людьми чаще. И сейчас у нас большой красивый офис, 35 метров, но я хочу сказать, что можно, конечно, да, там пустить пыль в глаза, там большой офис открыть, что-то там придумать, там, супер модное, суперсовременное. Но я хочу сказать, что даже 35 метров это немало, аренда соответствующая, поэтому он должен работать целый день и каждый день, ну кроме воскресенья. И когда а, началась формироваться команда вот на этих этапах, сейчас у нас достаточно большая команда, поэтому мы наверное в большом офисе, а в нашей команде уже один директор, 2-18% работают в этом офисе один 12-процентники, один 9 то есть, соответственно, количество людей у всех приличное, вот, но а, кроме выдачи заказов, должны быть активности в СПО, потому что это друг другу должно не мешать, а только дополнять. У нас а, проводится три раза в неделю. А, ВВО, презентации возможностей, реплей И каждый день у нас в режиме нон-стоп, поскольку все менеджеры умеют это делать, проводятся спа-уходы за кожей лица и диагностика на весах анализаторов, поскольку мы сертифицированы СПО на Wellness Life Plus. Что значит спа-уход? У нас он проводится двух видов. Обычный, как мы называем спа-уход, что называется, подарок. И второй спа-уход, перезагрузка. Но ну, это благодаря подаче Светланы Гела. Сейчас мы, конечно, немножечко видео изменили, немножечко вот остановлюсь на этом. Что значит спа-уход, перезагрузка? Мы используем обязательно аппарат SkinPro для очистки лица, который сейчас каждый каталог у нас, Классная вещь, могу сказать, просто все в восторге после такого СПА-ухода. И идут элитные средства нашей компании. Это сыворотки, капсулы и глубокое очищение вот этим именно аппаратом идет. Это платный СПА-уход, мы делаем его за 200 рублей. Но при этом говорим всегда, что вообще такие вещи стоят дорого. То есть чтобы ну, как-то расслабить людей, да, то есть, с удовольствием соглашается, нет вообще такой мысли, что о, там деньги надо платить. Потому что как ты вот, правильно и все в голове. Вот. Как ты к этому подойдешь, так оно и будет работать. Вот. И конечно очень большую рекламу делаем именно этому аппарату. Потому что реально Сокращаются поры, уменьшаются черные точки. То есть ну, все это женщине очень важно. Мы же работаем на эмоциях, мы работаем с женщинами. Вот. и а, а, здесь вот работает метод, как мы приглашаем нас по уходу, работает лучший метод рекомендаций. Ну, ни для кого не секрет, наверное, тут, наверное, не только девушкам, но и мужчинам звонят из различных салонов красоты, обещают бесплатный уход. Ну и вы знаете, чем это заканчивается. Поэтому по холодным контактам очень тяжело звонить, потому что сразу представляешь вам кредит, чемоданчик, 50 тысяч. Ну там разные варианты. Вот, поэтому по рекомендациям работает это лучше, а не по рекомендациям тут нужно еще как-то найти контакт с человеком, что называется. Вот, и, СПА-уходы uh, они uh, проводятся у нас, да, ну, каждый день, там, каждый менеджер назначает свое время. Диагностика на весах анализатор, анализатора. Это тоже очень важно, красота снаружи не может быть без красоты изнутри, это уже прописная истина, uh, поэтому мы тоже проводим uh, диагностику и плюс-тестирование на компьютере. Примерно это занимает минут 40. А, делаем это для пока ну, для всех новичков и для всех членов нашей структуры. Мы еще пока даже всех не охватили. Мы сертифицировались в январе на Wellness Life Plus. И проводим заседание Wellness-клуба. Мы проводили каждую субботу, теперь решили, что суббота это не очень удачный день. Да? Там все прикрываются удачами. И э, перенесли на будний день. Темы самые разные, ненавязчивые. Вот я вот все время слушала да, девчонок онлайн, и вот, э, вот мы две стороны одной медали все равно. Потому что мы тоже придумываем mm -hmm. темы, легкие, веселые и мне кажется интересные. У нас йога бывает да, на заседаниях клуба. У нас э, мы обсуждаем, чем мы завтракаем. У нас, какие у нас еще темы были? Рецепты. Да. Рецепты. Рецепты у нас были, у нас был да, шеф-повар Коллега, у нас были рыбеши. То есть много-много всего и еще у нас много всего будет, потому что у нас, по-моему, только из 12 прошло 4 или 5 заседаний. Ну, делаем каждую неделю, стабильно, а, надеемся, что еще больше народа будет, потому что диагностику мы все-таки проводим постоянно. И а, а, презентации возможности Reflame, без них, конечно, никуда, сбор контактов. Ну, как обычно, мы любим очень метод промостойки. Летом это делать гораздо интереснее. Я сама росла летом, и а, я не помню таких может быть, лет такого лета, чтобы там что-то сильно падали или что-то у нас было. В, в общем, мы держали свой объем всегда. Я все время вспоминаю эту девочку на какой-то встрече, которая выросла в лето, там 6-15%, до 15%, и ее спрашивают, а как же ты летом выросла? Она говорит, а я не знала, что летом тяжело. Да? Вот, я поэтому тоже хочу сказать, что лучше этого не знать, работать так же. Причем работать получается больше, потому что Световой день больше. Люди с удовольствием идут на контакт на промостной. Живое общение, я его очень люблю. Я все время думаю, вот там тоже как -то онлайн, может быть, что-то как-то подключить. Но я очень люблю писать, вот, вот честно, отвечать на сообщения. Я, я вот люблю поговорить, все. Ну, наверное. Э... Конечно, проводим успешный старт, обучающий деньги. Продукции у нас обучающие, конечно, нас по уходах Мы стараемся, чтобы все прошли этот по уход И вот теперь мы еще проектируем фотосессии. Да, у нас сейчас тоже такая модная тенденция. В общем, с подачи нашего спонсора Ларисы Булгаковой. Но Моё, моя цель, я не хочу накрасить там полгорода Саратова просто так, и я хочу, чтобы это было, ну, как-то, немножечко мы еще не обсудили этот проект, но думаю, что в голове зреет такой план, вот объединить все наши активности, фотосессии, то есть ты получишь там участие в фотосессии, там а, получишь что-то, то-то, да, там покажи морковку, да, что называется, ты получишь. Если ты пройдешь, вот это все: спа уход, спа уход, перезагрузка, диагностика, уход за а, руками, уход а, за кожей лица. Ну то есть вот, как правило в команде, да, то есть Хочешь там, чтобы я работал с тобой, значит ты проходишь вот то-то, то-то, то-то. А здесь хочешь участвовать в фотосессии, значит ты должен... Вот тип памятки у нас всегда была в структуре, памятка такая, где были обучающие тренинги. Но мы посмотрим, что за этого получится. И опять же хотелось бы охватить не только молодую аудиторию, да, вот с удовольствием участвовать в конкурсах, фотографироваться обычно молодые девчонки, да. Вот, и хочется тоже вот как-то а, немножечко охватить и более я, возрастную категорию вот, назвать это, может быть, красота без ботокса. Вот недалее, как вчера, у меня были две дамы, да, 52 года обе. А, они пришли а, ко мне на спал код перезагрузка и говорят, и мы собираемся сделать. Сейчас я слово выговорю, блефропластику, вот, да. Вы все знали, Я понимаю, что этим девушкам это важно. И они говорят, ну вот, может, вы нам сделаете сегодня что-то такое, что мы не пойдем потом на блефропластику. Я говорю, вы же понимаете, что с одного раза это не будет. Я хочу сказать, что все равно, может быть, вы замечали, что если мы пользуемся нашими кремами в системе, да, мы все равно лучше выглядим, чем наши повестницы. Да. И вот, вот я показала им, вот как можно обойтись или хотя бы отодвинуть стройки да, вот этой процедуры. Да. Но я говорю, вы понимаете, с первого раза эффекта не будет. Надо каждый день вот то-то, то-то и то-то. Ну, -то. зарегистрированы, сделали заказы, поэтому я думаю, что процесс отодвигания вот этой процедуры пошел. Дальше. Еще, конечно, интересно было бы сейчас, вот, вот именно в этот период, апрель-май, сделать экспресс, ну тоже спасибо, Малин, экспресс-курс подготовки к свадьбе и к выпускному. Но тоже, я сначала тоже подумала, что целевая здесь аудитория тоже слишком молодая, хотя сейчас замуж выходит в разные возраст, да? Но могут прийти же эти мамы да, на такой экспресс курс подготовки, они же заинтересованы, что там их ребенок по лучшим, к самым красивым, на выпускной, там, на свадьбе и так далее. И а, по поводу контроля, вот я услышала. Про так называемый чек-лист нам давно на ШАС мы астму присылают, да? и э, Марина, и Наташа Зуева присылала, но я никогда в общем-то об этом не задумывалась. А ведь самое главное у нас это все-таки самодисциплина, потому что вот нет действий, да? нет результата. Человек очень ну, неуютно себя чувствует, уходит. А вот если сразу изначально показать, что нужно делать, сколько действий в день, и сколько ты из этих действий минимально хотя бы, сколько ты из этих действий делаешь в день, то тогда будет сразу видно, где пробел, да, и почему нет результата. Вот мы поставили, мы еще только первую неделю в понедельник будем отводить результаты, посмотрим, что из этого получится, причем и, и я, и директор, но ну все, все должны выполнять одни и те же действия. То есть мы поставили вот 10 звонков в день по группе, 15 холодных звонков. Поставили один сполкот, одну диагностику, один ВОО в день. Вот, ну, это минимум. Это меню. Но мы, мы будем подводить итоги за неделю, потому, поэтому если в какой-то день не получилось, значит, следующее должно быть ровно настолько больше, сколько не это выполнено. Посмотрим, что из этого получится. И какие наши достижения на сегодняшний день? У нас есть тоже человек, который на последний каталог квалифицируется на Египет, это Игорь Яковлев. У нас. Жиры, которые э, провели, получили бонусы по программе Тундлрост, и там Альбина и другие, Борьина, Борьина, Алижа, Борьина, уникально. Я являюсь тоже постоянным участником программы. Мой автомобиль Седан Флэйн. Здравствуйте, Удачи. чтобы нас никуда не уходили. Я так понимаю, что погода расслабляет, конечно, но не настолько. Вопросы? Как вы приглашаете на платные процедуры? Ага. Вот ты упустила тот момент, мы говорим, что стоит она полторы тысячи, но вы получаете... Да, да. То есть стоит она полторы тысячи, но для своих мы делаем за 200. За эти 200... Для своих кого? А по рекомендации же для самих людей? Вот. Мы, делаем, да, мы делаем за 200. Что вы получаете за 200 рублей? Вы, а, вас очень хорошо очищают этим аппаратом, который со временем, если пользуется все время, а, значит, снижает количество черных точек, все время об этом говорят, сужает поры, наравнивает лицо. Вы пользуетесь самыми элитными следствиями компании Replay, сыворотки, каусы, и наконец-то просто отдыхаете, расслабляетесь. Вы часто ходите к косметологу? Ну, вы еще говорите, что нет последующей обязательной закупки. Как бы это очень, такой очень важный. Да, нюанс. Ну, когда говорим, кстати, когда нет, но люди чуть-чуть как-то не пугаются никогда. Ну, просто у нас... Тут а, по умолчанию как бы. Да. Да, вот но это кафу, да, потому что им мм, подали заявку, выполнили требования. Что я это Я потом доскажу. Давайте, например, где у тебя ушел Ну, это весы Тонита. это плакаты, Девочки, вопросы у вас Да, да давайте, по, по. не считала, Но, честно. Что -то, что -то, была тема с филосом, тема, а по спрашивали. Да. скажи, прямо то, что получилось запустить фэлтас с Ну, результаты. результаты, да? То есть, э, есть подписки, увеличилось количество подписок. Не могу сейчас сказать, вот даже, честно, не подготовила э, цифры. Э, я думаю, что... Процентов на 20, наверное, побольше стало баллов Wellness и э, постоянные подписки, потому что там же идет э, Wellness Лайд Плюс, там коктейли плюс витамины сразу. Четвертый идет в подарок, за это баллы идут. Мы это уже прям заценили очень, очень сильно. И э, люди, э, которые проходят диагностику, мы все равно хотят... Может быть, мы делаем неправильно. Там говорится о том, что на Wellwand-заседании клуба могут ходить люди, только которые сделали подписку в Wellness Live. Но у нас другое немножко. Мы приглашаем, люди это послушали, то послушали, оформляют подписку. Свет. А чтобы другие структуры в этом иску обслуживались также по этой программе, надо на подписке делать. И на Wellness Live да. да, конечно, да. только, да. только, да. только, да. Да, только Он через... Уже подписка есть, СПО, У нее была на Слайд Плюс подписка? Нет. Нет, там отдельная потом подписка. она делается, через... она, делает, она только у менеджеров СПО, у которых СПО. Ну, то есть я один раз ей а потом автоматически да. добавляю. Скажите, а по или холодный, кто пока холодные не пробовали, не приглашали. Пока только с вами В процессе. А сколько людей примерно вот у вас на собрании проходит? Заседаний клуба? Немного пока. Немного, примерно 8-10 человек. Свет, а сколько спал ходов в день у вас проходит? Вот если играть, ну, всех кто проходит. Ну, я могу сказать, что наверное, каждый из менеджеров три раза в неделю старается, поэтому в день, наверное, два, похоже в да. год. У нас человек за раз приходит. Может... Все равно наш по уход, вот у нас, может быть, тоже вот это вот в голове, да, что мы э, думаем, что можно приглашать много, на одном делать с остальным показывать. Да? чтобы они сами делали. Но вот как-то эффективность, мне кажется, больше, когда на самом человеке, наш, когда ты его расслабишь, там, вот, лицо еще, да? Вот, и мне кажется, хотя можно попробовать. Может быть, так эффективнее по времени будет, но не знаю, как эффективнее по заказу. Светлана, а щеточка SkinPro, она же в общем-то индивидуальное пользования. как вы решаете эту проблему? У нас есть хлоргексидид, мы при, при человеке обрабатываем этот аппарат. Я вспомнила, как он называется, да что? Хлоргексидид.